Итак, друзья, продажу билетов за наличный расчет приостановили в транспортных средствах городского и пригородного сообщения Подмосковья из-за коронавируса. Ничего личного, просто бизнес. У нас э, второй раз за сегодня моют э, с шампунем двор с дезинфицирующим средством. Вот такая машина едет, и они все промывают. Ну, так вот. Тротуары, в общем, где перебираются люди. Дезинфекция полная. Второй раз сзади. Тут молодцы. Это у нас в Хамовниках. Так заботятся о гражданах. А -а -а, Киевское шоссе направление в сторону Москвы. Едет очень большая колонна автобусов с эмблемой а -а, дети аккуратно. А -а -а, в окнах а -а, сидят... Солдаты. Очень большая колонна. Не знаю, автобусов, наверное, ну, 200. Можно. Это я просто еще всю колонну не успел. Наверное, где-то в районе километра колонны вот так. Вот. И это против вируса. Ага, Сейчас он с БТРа зярить по вирусу будет. Он еще БТР, гамазы. всю армию походу сюда стащили. Б**.